Давайте начнем вашу работу. Сегодня на заседании присутствует 14 членов комиссии по решающему решающего года, консор, который предлагаю да, перейти к повестке дня. Коллеги материалов, у вас имеются. Хотел обратить внимание, что сегодня поступило электронное сообщение от кандидата Насерова Рифата Исмаевича. Когда отзывает свою жалобу, которую мы рассматривали вчера на рабочей группе. Предлагаю удовлетворить, удовлетворить его прорубь и в связи с этим не рассматривать третий вопрос в дня. Кандидат здесь, он может дать пояснение. Здравствуйте, коллеги. Ну, я принял решение, что отзываю жалобу. Вот здесь зайдет. Да, Спасибо большое. Скорее, депутатница, я ответить на вопрос. Из-за три предложения лишь какие-то дополнения? Нет. Тогда, кто за повестку дня без учета третьего вопроса, прошу голосовать. Кто против, задержался, кто-нибудь один на глаз? Да, коллеги, хотел бы обратить ваше внимание, что сегодня повестка дня внесена одна из трех жалоб были рассмотрены на рабочей группы, так как при итоге заседания рабочей группы одна жалоба была отозвана заявителем обществом Денисом сразу после окончания заседания рабочей группы, и одна была отозвана сегодня. Таким образом, на рабочей группе мы э, подробно разобрали жалобы и вместе с коллегами дали счет по оценку э, всех действий телезбиранной комиссии. Заявители с этими долларами согласились. И, э, Согласились с позиции территориальной комиссии и приняли, на мой взгляд, абсолютно правильное решение. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим только одну жалобу. Предлагаю перейти к повестке дня Мы подтверждение результатов учета объема эфирного времени, задаченного на освещение деятельности политической партии, представленного в законодательном собрании Санкт-Петербурга на диаградном телеканале и на региональном телеканале радиоканале в июне две тысячи двадцать второго пожалуйста. Уважаемые коллеги, состоялось заседание рабочей группы комиссии по установлению результатов и счета объема активного времени, затраченного за инюциплую на отключение деятельности политических партий представленных законодательных собранием Санкт-Петербурга, установила результаты и подготовила выключение о установлению результатов объема эфирного времени на проведение требований закона. Эфирное время распределено равномерно между партиями, но компенсация времени не требуется. Прошу поддержать проект. Спасибо большое. Есть вопросы? Есть вопросы? Может, вопросы? Тогда должна поставить вопрос о голосовании. кто за представленный проект против, не держался, принято единогласно. Переходим к самому вопросу, поездка для а, а, Желтого Ивановича Даниила Андреевича на решение территориальной комиссии номер 24 что полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального yes. совета городского муниципального образования оборудовании, говорящего о назначении Санкт-Петербурга, муниципальной, это умерская Вопрос 151 по в регистрации. Так, в коллеги, пожалуйста. А, Уважаемые коллеги, вы в 3 -4 -4 августа жалобы на решение. И августа, которому оно было отказано в регистрации. А, Аналогия событий была следующая: 15-го и кандидат уверенности по сравнению с по в порядке а 253 игру вам представили документы, необходимые для регистрации. А, собственно, вот мы видим здесь а, этих документов, которые имеют значение для рассмотрения нашей жалобы. А, это договор об изготовлении комплексных а, вот, собственно, а, Это у нас счет выставлены индивидуальные предпринимателя Трофимовой. Почему здесь некоторые хозяйные победителем, я поясню. Затем это счет фактура, нет, это колонная нахладная, прошу прощения, которая была кандидатом представлена дополнительно от 18 числа. Далее, 18 июля. Это платежное поручение от 20-го. А по платекту на пакетику было представлено в конечно. Это письменное пояснение индивидуального предпринимателя о том, что 20 числа была действительно произведена оплата, которая на 20% числа, что подтверждается универсальным передачным документом от 20 июля. Вот, собственно говоря, этот универсальный передачный документ. Мы видим, что графические изображения подписи индивидуального предпринимателя, такое же, как на счете, и такое же, как на письменных пояснениях предпринимателя, полученных непосредственно перед приятной комиссией. Пока на этом слайде исполнится, почему приятная комиссия точла возможным и необходимым регистрации образования. Из всех представленных документов, в том числе представленных а, дополнительно кандидатов того, как он был изучен на двигательных недостатках, а, я встал, что а, он получил а, тираж подписных листов, заказанных им а, 20 июля, -го в то время как в подписных листах а, подписи датированы 18 и 19. То есть, с одной стороны, действительно он безналичным а способом, как и приписывает ему закон, оплатил тираж подписных листов, состоящий из 20 листов. С другой стороны, те листы, в которых содержались э, подписи, э, что ему тяжесть тебя... документов об оплате именно этого тиража подписанных листов, э, но, в результате, да, избирательную комиссию не предоставил. Э, Следующие свадьбы. Э, да. Насас, если сас, можно, да, вернусь раньше. Вот где обведено красным кругом, где три подписи, если видеть, там 20-е, да, да, отгрузки передачи документов, 20-е июля. Это письменное прояснение самого кандидата, в котором он также ссылается на УПД, аниверсальный предназначенный документ, документ ЛОГ 20 22 Далее. И вот, собственно, подписные листы. Сейчас, как вы помните, коллеги, форма списного листа предусматривает рассматривает 5 срок непременно. Но, в принципе, кандидатам с правительным объединением запрещено заполнять их не полностью. Ставить, например, как вот этот кандидат по одной подписи в листе. Давайте пролистаем все. Вот в подписи от 18-го. 12 июня, собственно говоря, и заверено этим числом а, кандидатом без борщин. Все сказал комиссия порядке пункта 1.1 статьи 38 федерального закона гарантия его кандидата о дополнительных недостатках, а именно о том, что он не представил документы о покладе тех подписчиков, которые содержат в, в поддержку его самого движения. Кандидат реагировал на это представил в том числе демонстрированную, также же, наркотическую конфликту которая очевидно отличается от интернет-документов, происходящих по той же топографии. То есть там совершенно другой вид, другой И дело даже не в этом, в конце концов, территориальная комиссия технической экспертизы документов не осуществляет человеческую. Но в то же время имеется то есть именно в том числе полученные непосредственно территориальной комиссии по типографии, которые Можно еще раз показать объяснительную кандидата и еще раз показать справку данной типографии? Вот это объяснительная кандидата, где он пишет собственноручно, что получил соответствующие документы 20.07. И есть запрошенная территориальной комиссии справка от типографии. Вот она, где она пишет, что универсальный передаточный акт номер 76 от 20 июля 2022 года. И на свадьбу вперед. А вот, собственно, этот документ, потом действительно напоминается именно дата августа. Да, в, этом в связи с этим, собственно говоря, территориальная комиссия кандидатов по ней рабочей группы обоснованно отказала и предлагается проект решения, в котором, во-первых, жалоба отставляется без удовлетворения, и вторая точка, комиссии комиссия накладывается получается обратиться в по официальным органам, которые это будут... Если со счет необходимо половые оценки, в том числе окончательное решений по ситуации, связанной с очевидным разночтением в подписях, в отчисках печати на документах. Всем спасибо. Спасибо большое, коллеги. Вопросы? Коллеги, если вопросов нет, задается поставить на голосование решение э, о доставлении жалобы военной на и получению номер 24 обратиться в прошлые э, для соответствующей проверки э, таких возмещений документов. Кто за это решение, прошу Кто против? Поддержался? Поддержался один, за 14, за 13 решение... Таким образом, у нас повестка дня сегодняшнего исчерпана. Спасибо за работу. Заседания в открытом.